Приветствую вас, мои родные и мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для весов. И, конечно же я хочу напомнить что мы прям входим уже в коридор затмений буквально 31 января будет лунное затмение полное затмение второе затмение произойдет 15 февраля и этот период называется коридором затмений а я хотела бы сказать что это коридор ваших возможностей Полный прогноз э, о затмении, что это такое, как воспользоваться ресурсами этого уникального времени для отношений, счастья, любви, э, финансов прежде всего, потому что это именно такой коридор миллионеров я бы сказала да, возможности миллионеров вы можете об этом узнать из видео запись нашей встречи которую мы проводили она для вас доступна совершенно свободно на нашем канале если вы нас смотрите сейчас в соцсети то вам необходимо нажать на видео на значок youtube в правом нижнем углу вы перейдете на наш канал там под видео находится и ссылка на запись встречи с прогнозом, детальным разбором, что такое затмение, коридор затмений, как он будет проявляться что необходимо сделать для того, чтобы получить максимальные результаты и прогнозы для каждого знака зодиака. Пользуйтесь этой возможностью, мои родные. Также на канале под видео вы увидите ссылки на подарки, ведь мы запускаем активно работу энерговибрационных сеансов, энерговибрационных практик. Уже более трех лет мы практиковали, смотрели, как это работает на людях, на клиентах, и мы на таки можем вам массово предложить эту уникальную возможность что это такое вы тоже найдете запись видео безоплатно совершенно она для вас открыта вы в подарок получите э, энерго вибрационную практику быстрые деньги которая поможет вам получать более быстро деньги возвращать долги получать скидки получать подарки и так далее и так далее и, кстати если вы уже пользуетесь потому что этой практике тоже уже около трех лет напишите в комментариях, каково оно вам с этой практикой, что вы получили, какие результаты. И еще один уникальный подарок – это моя книга «Учебник по ремонту жизни». Это инструкция для вашего подсознания, для получения желаемого в вашей жизни пошаговые действия, которые вы уже сегодня можете начать применять и буквально моментально преображать свою жизнь. Пользуйтесь, мои родные, обязательно подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы вы получали оповещения о всех полезных наших видео новых. А если вам полезно то, что мы делаем прогнозы, подарки, и вы рады, скажите нам спасибо, поставив лайк. И, конечно же, делитесь максимально со своими друзьями. Нажимайте на репост, нажимайте на нашем канале, на все кнопочки соцсетей. Пусть как можно больше людей увидят прогнозы и смогут идти в сторону счастья вместе с нами. И, конечно же, теперь я могу спокойно, рассказав о всех подарках, перейти к прогнозу для весов на этой неделе. Вот у весов а на этой неделе могут осложниться отношения с любимым человеком. Причиной этого может стать излишний меркантильный подход а, в целом к отношениям. Возможно, вы сами или ваш любимый человек может выразить недовольство тем, сколько тратится денег на поддержание отношений и на покупку подарков. Это может произойти на фоне избыточных ожиданий получения а, дорогого подарка или приглашения на концерт или в ресторан. Вот сама по себе тема финансов в эти дни и особенно на выходных может действовать разрушительно на ваши романтические отношения. Другая не очень приятная тема, сопутствующая на этой неделе, это излишне высокие расходы на развлечения и удовольствия, от чего ваш бюджет может получить серьезную пробоину. Также это благоприятное время для учебы, для поездок, для контактов и новых знакомств. Отдайте предпочтение контактам с энергичными людьми, это принесет вам намного больше пользы. И, конечно же, помните, что лишние траты в на этой неделе вам совершенно ни к чему. Воздержитесь от них. Продолжая тему отношений, рассмотрим, что же еще ждет в области любви на этой неделе. А на этой неделе любовь для весов может стать неожиданным подарком, несмотря на то, что я вам говорила до этого, или утешительным призом, а иногда и спортом. Многие весы захотят вознаградить себя за некий пережитой стресс, период воздержания или одиночества, а также побыстрее забыть допущенные ошибки. День больших надежд и новых любовных перспектив – это 31 января. Возможно, поклонников у вас окажется даже больше, чем вы думали. А романтические инициативы уикенда лучше перенести на 4 февраля и следите, чтобы вас не подвела скованность или излишняя скромность. И тема карьеры и финансов, конечно же, мы ее затронем. Весам на этой неделе следует быть осмотрительными при принятии любых финансовых решений. Возможно, вам будут предлагать вложить деньги в какие-то авантюрные проекты типа финансовых пирамид. Вообще любые проекты для вас на этой неделе, любые инвестиции, они для вас нежелательны, мягко говоря. Однако задача этой недели состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас финансы от любых крупных покупок, Пока лучше воздержаться. Намного удачнее пойдут дела у офисных служащих, у строителей, у торговцев. Контакты со знакомыми могут оказаться полезными для выполнения актуальных задач. И также еще успешно пройдут любые деловые поездки и встречи. Пользуйтесь этими возможностями. И, кстати, очень интересные рекомендации я даю как раз-таки. В записи встречи, это трехчасовая встреча, прогноз на период коридора затмений. Пользуйтесь этими рекомендациями, они для вас открыты в свободном доступе, мои родные. Ну что, а я вам желаю стать еще более счастливыми и до встречи в новых видео. С вами была Елена Дегурова, Ирка жителей. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и счастья вам!